Поток антироссийских санкций и остановка поставок компонентов из Европы поставили на паузу российский автопром. О том, что заграничные заводы тоже успели постоять, мы уже рассказывали в марте. Но радикально проблемы не решены. Так, пасхальные каникулы Европа провела точно так же, как российские производители планируют использовать майские праздники на вынужденном отдыхе. Например, перед Католической Пасхой головной завод европейского Форда в Кёльне работал по сокращенному графику, а далее останавливается на две недели. Это значит, например, что компактный Ford Фиеста до конца апреля выпускаться не будет совсем. По информации газеты Bild, заводу не хватает комплектующих, в том числе и проводов из Украины. Напомним, что по разным оценкам около 15% электропроводки и сопутствующих компонентов европейские заводы получали из Украины. Группа Volkswagen на неделю останавливала завод в Братиславе, который выпускает большие кроссоверы Volkswagen, Audi и Porsche, а также миникары семейства Volkswagen Up. В марте этот завод уже простаивал несколько дней. Как минимум на месяц отложен старт продаж паркетника Volkswagen ID5. Электромобильный завод в Цвейкау простаивал весь март, поэтому европейский рынок получит новинку не раньше мая. Мерседес сокращал производство на заводе в Зиндельфингене, не уточняя, какие именно конвейеры пришлось отрегулировать. Предприятие выпускает S и E-классы, а также электрический EQS. Вдобавок к украинскому кризису, автопрому теперь мешает и новый ковидный локдаун в Шанхае. Крупнейшем китайском мегаполисе, который поставляет компоненты в Европу, так в 20-х числах апреля Renault останавливает едва начавшееся производство электрического мегана. Nissan откладывает до лета осени дебют электрического кроссовера Ария, который должен был выйти на рынок еще летом прошлого года. Первую задержку объяснили ковидом и дефицитом микрочипов. Теперь же в списке причин и обрыв прочих цепочек. На проблемы с поставками вдруг пожаловался американский электромобильный стартап Rivian, который обошелся без конкретики, но умудрился 13 раз упомянуть Украину в своем квартальном отчете. По оценке аналитического агентства LMC Automotive, украинский кризис в одном только марте и только немецким брендам обойдется в 150 тысяч невыпущенных автомобилей. Это примерно вдвое больше месячной нормы для всего российского автопрома в докризисные времена. Большую часть потерь — 123 тысячи — понесли заводы группы Volkswagen, включая Audi, Skoda, Porsche и совместные площадки.